представителей и для представителей разных организаций, потому что это совместное мероприятие. Здесь не, не только учебная часть, да, то есть не только КФУ, не только КАИ, но и представители нефтяной отрасли, э вертолетной. Для Казанского федерального университета это уже не первый семинар с ведущими зарубежными компаниями. Сегодня это компания, которая один из мировых лидеров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 В первую очередь это позволяет готовить кадров, которые в дальнейшем в производстве могут, не меняя никаких как бы, ну, знаний, есть знания, они приобрели их на учебном этапе и очень быстро могут адаптироваться в новом производстве. То есть,